Прекрасный, вешний день вы родились. Цветут сады в день вашего рождения. За здравный гимн вам птицы вознесли, И солнце не скрывает восхищения И дарит вам свои цветы весна. Целует ветер, приобняв нескромно, вам щеки, разрумянив до красна, Веселый озорник неугомонный. Красивой будьте, как весенний день, И нежной, как букетик первоцветов. Пусть глаз печали не коснется тень, Улыбка будет краше самоцветов. Пусть радость, как журчание ручейка, лаская вашу душу, окрыляет, и жизни вашей пусть бурлит река, а сердце пусть весною расцветает. И, может быть, листая календарь, сегодня вам немножечко вскрустнется, весна навеки с вами остается. Не беда, что годы мчатся вдали.